Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 1 ноября, четверг, и мы с вами начинаем. Тема, заявленная мной, иммиграция 5 волн. Вот сегодня захотелось об этом поговорить. На первый взгляд, может, не связано с сегодняшним днем, а на второй очень даже связано. Начнем мы с первой волны, которая произошла более ста лет назад, после Великой Октябрьской социалистической революции, как мы ее Называли раньше Сейчас многие ее называют Октябрьским переворотом, но и не суть Смысл был в том, что О чем мы Нам не говорили, вернее, не делали акцент на этом Нам говорили, что Революция произошла Очень удачно Была даже такая глава как же там, Шествия Советской власти, какое-то там шествие, я уже забыл, прилагательное какое-то там было. Э, все в восторженных тонах. Но <coughs> если бы люди задавались вопросом, они бы спросили, а если так все было замечательно, почему сразу же после революции началась гражданская война и, э, собственно, иммиграция? Э, вот такой вот простой вопрос, э, который говорит о том, что многие эту революцию не приняли. И воспротивились. И что сделала новая власть? До 22 года с противниками расправлялись очень жестоко. Их просто расстреливали. И в 1922 году Владимир Ильич Ленин издал такой указ, что можно недовольных высылать. Вот В мае 1922 года Ленин предложил заменить применение смертной казни для активно выступающих против советской власти высылкой за границу. Но я считаю, что это очень... Гуманная такая мера, и многие этим воспользовались, и вы, наверное, знаете такое понятие, как философский пароход, на котором многие несогласные уехали. Но есть такой нюанс, о котором мало кто знает, что оказывается в 19 году из Америки был выслан другой пароход, который назвали русским ковчегом. И э, таким образом вот этот философский э, пароход можно э, считать нашим ответом э, американцам. И э, самое интересное, что на этом э, пароходе американском э, были высланы как раз сторонники э, советской власти, которые выступали за нее. И э, возникает такой вот вопрос, а почему они тогда жили? в Америке и не, не собирались возвращаться на родину, если они так приветствовали советскую власть. Вот у меня напрашиваются налоги сегодняшним днем, когда многие сторонники Путина живут за границей и совершенно не торопятся на родину. И, естественно, в связи с этим философским пароходом Россия потеряла, потому что вы высланы были такие известные люди, как Бердяев, Зворыкин и другие. Так что, естественно, наука, культура потеряла очень много в связи с, с, с этими событиями. Но с другой стороны, вы знали, что вы знаете, что советская власть объявила новую культуру, новое искусство. Сказали, что нам ничего старого не нужно, мы все перечеркиваем, как бы сейчас сказали, обнуляем и на свободу, с чистой совестью нам это все, собственно, вся эта буржуазная культура не близка, нам это не нужно. И э, то, что э, был такой вот массовый исход, говорит о том, что действительно э, были несогласны, были люди, которые не приняли эту новую власть и уехали. Но э, некоторые потом вернулись и э, то, что они вернулись, может быть, они потом всю жизнь и жалели об этом. Я приведу просто пример один с Александром Вертинским, который вернулся во время Великой Отечественной войны в сорок третьем году. И потом он был вынужден выступать по всяким сельским клубам, кормить семью, потому что у него было две маленькие дочери, вы знаете анастасия мариана и умер он очень рано в 60 с небольшим вот он вернулся многие не вернулись я приветствую Наталью шац которая подключилась к нам многие не вернулись и правильно сделали потому что собственно не не для этого не уезжали что потом возвращаться вот что касается этой первой волны если по годам рассматривать, это вот с 17-го где-то по 22-й год была она осуществлена. И в принципе все действительно несогласные по идеологическим соображениям люди выехали из, это уже был СССР, и уехали в основном в Европу. Среди них был, например, писатель Аркадий а Верченко, который написал э, такой памфлет «13 ножей в спину революции», где он высмеивал Ленина и Троцкого. Другие были писатели, Мережковский, Гиппиус, потом они создали «Зеленую лампу». В общем, э, интеллигенция, конечно, э, разъехалась. И э, потом, э, мы знаем, что про, прош, прошла Вторая мировая война, и вот после ее окончания многие просто... А оказались за границей, не то что они специально выезжали из Советского Союза, они просто многие не вернулись назад и остались в Европе. Это была вот вторая волна иммиграции, о ней я сегодня не очень-то собирался подробно говорить, потому что это нельзя ее назвать чистой иммиграцией, вот так как и пятую волну, потому что люди остались. Так получилось не потому, что они специально выезжали из Советского Союза, чтобы эмигрировать, и остались первая волна вот белая, так называемая эмиграция. Вот это послевоенная. А вот на третьей волне я бы хотел остановиться чуть-чуть подробнее, потому что она касается уже более позднего времени. Это конец. 70-х, вернее, даже в 80-е годы, и она больше всего связана, естественно, с Израилем. Потому что в то время можно было эмигрировать в СССР только евреям и только в Израиль, но вы знаете, что это все сопровождалось большими трудностями, Потому что э, было такое понятие, как «отказники». Э, когда люди подавали документы уже во и им отказывали по разным причинам. И тогда же была принята вот эта известная поправка Дже, э, Джексона Двеника. Э, в связи с тем, что СССР не разрешал евреям свободно выезжать. И вы помните, что там э, были такие события, когда вышли на площадь люди. В общем, там был очень э, громкий такой скандал и после этого действительно э, разрешили людям иммигрировать но иммиграция э, э, была связана с массой э, трудностей во-первых э, в то время э, почти не было, вернее, у кого были кооперативные квартиры, они могли их продавать, если это были государственные квартиры, естественно, их нужно было просто сдавать государству, потом нужно было платить, по-моему, за медали, ордена, если вы их вывозили, и, по-моему, гражданство тоже лишали. Это тоже была такая платная, если я не ошибаюсь, операция, может быть и нет, но лишение гражданства это было одной из частью Эмиграции. И э, некоторых людей просто высылали без их желания. Например, того же Бродского э, или э, Солженицына, которые не хотели сами ехать, но вот их выслали и поставили такой вот ультиматум, или э, тюрьма-ссылка, или э, за границу, Естественно, они выбрали э, за границу. И многие писатели уехали, тот же э, Войнович, Аксенов и э, других. Кстати, вот они потом вернулись, но об этом я позже скажу. Так что вот эта волна, э, третья, была э, связана именно с, с еврейскими э, деятелями, э, которые не хотели жить в Советском Союзе. Э, но я хочу сказать, что у многих называли из них диссидентами, но самое интересное, что они не... Боролись советская власть, вернее они были против советской власти, но не, не в том плане, что они хотели э, смены режима. Они выступали за то, чтобы просто э, исполняли конституцию, где прописано, что есть свобода э, самовыражения, что можно выйти на площадь и провести какой-то митинг и так далее. То есть не, не то, что они были против э, советской Вот в этом парадокс был. Они не были э, такими вот э, антикоммунистами ярыми. Э, но то, что советская власть не разрешала им как-то развиваться, вот это стало одной из причин для выезда, идеологически все-таки были такие причины, тогда не было никаких экономических причин, и многие поехали в Израиль, но... Некоторые не доехали до Израиля, потому что тогда не было прямых дипломатических отношений с этой страной. И там через Вену ехали. Некоторые через Вену ехали и потом решали ехать не в Израиль, а в Америку. Использовали такой вот трамплин. Так что вот это началась иммиграция евреев, но в то же время, в 70-х годов, началась и иммиграция э, советских немцев в Германию. Потому что э, потом она приняла массовый характер, но э, в то время это были, насколько я знаю, только единичные случаи, э, когда... Немцы уезжали, потом уже в 90-е годы, вот когда была четвертая эмиграция, волна это приняла действительно массовый характер, и немцы уехали из России, Казахстана, других бывших стран Советского Союза. И вот мы плавно как раз переходим к четвертой волне эмиграции которая была связана с, с распадом Советского Союза вот, и она длилась вот, так до 2010 года довольно-таки долго получается 20, почти 20 лет вот о ней я хочу более подробно рассказать потому что я сам, можно сказать, участник этого процесса на себе это все испытал и всегда возникает вопрос, а какие, собственно, причины вот этой четвертой волны миграции, почему люди уехали, есть ли тут политика, есть ли тут экономика, что стало причиной для их, можно сказать, массового выезда. Но как раз вот развал Советского Союза, или как его называют распад, стал вот таким вот триггером, толчком, потому что вы помните 90-е годы, разброд шатания, ваучеры, попытка создания рыночной экономики не очень удачно, рост цен, инфляция, безработица и масса других, в кавычках, прелести жизни. И многие люди просто оказались не готовы, были закрыты многие научно-исследовательские институты, люди были вынуждены продавать какие-то вещи, заниматься коммерцией, бизнесом, многим это было не свойственно, не близко. И тогда вот возникла идея об эмиграции, причем, если сначала я как говорил, была только одна страна, Израиль, потому что в Америку было выехать очень сложно, там уже сточили правила, можно было ехать только по схеме дети-родители, и даже к родному брату нельзя было выехать. Так что Америка отпадала, и оставался Израиль. Потом, вот в 90-е годы, совершенно может быть неожиданно для многих, к этим странам присоединилась Германия, и для этнических евреев Открылась такая вот возможность для иммиграции именно в Германию. И многие этим воспользовались. Теперь вот возвращаясь к причинам. Причины тоже в основном экономические, а не идеологические и политические. Потому что среди тех, кто приехал, я не видел тут каких-то борцов с режимом и так далее. Это были обыкновенные люди, инженеры, учителя, врачи которые просто захотели лучшей жизни, ничего в этом я плохого не вижу. Многие из них говорили, что мы едем ради детей и внуков, но это небольшое лукавство, потому что, собственно, внуки и дети это хорошо, но и пожилые здесь хорошо живут, особенно в Германии, где очень мощно развита социальная защита. Государство заботится об этом, помогает малоимущим и продолжает это делать в наше нелегкое время. Так что идеологических тут никаких мотивов искать не надо, что это какое-то такое вот движение мощное, политическое. И действительно многие в 90-е годы выехали, потом в Германии были после 2004 года уже ужесточены правила приема. Но я считаю, что те, кто собирался выехать еще в начале 90-х, выехали. Все, кто хотел, мог это сделали, а те, кто колебался и думал, ну, что, что поделать, сейчас это сделать гораздо сложнее. И вот мы незаметно переходим к последней волне на сегодняшний день, это пятая волна, которая называется, вот если открыть Википедию, «Иммиграция из России после вторжения России на Украину». Ну, правильно сказать, России в Украину, но ну, это уже, так сказать, э, филологический спор, как правильно говорить. Э, че, конечно, э, смешно это все, э, когда сразу было неправильно э, закреплено в русском языке, и все теперь говорят, ну мы ж так говорили, что ли, да, говорили так, но это было неправильно, потому что живем мы в стране, а не на стране. И когда мы говорили «в СССР, мы не говорили «на СССР. То есть, конечно, это такое вот расхожее мнение, что вот на, на Кубани, там на Украине, причем тут Кубань, Украина, страна, живут внутри страны, так же, как в Узбекистане живут, а не на Узбекистане. Так что я теперь вот говорю в Украине, считаю это правильно. Так вот, когда... А вот напала Россия на Украину, естественно, и после этого в России возникла массовая иммиграция. И вот эта иммиграция имеет такую вот специфику, я бы ее сравнил, с, со столетней иммиграцией, когда люди были вынуждены выехать не по своей воле. Не то, что не по своей воле, но у них такого... Желания активного, вот как с четвертой волной, не было. Они стали жертвами обстоятельств, и они действительно выехали без особого желания, потому что поставили на весы свою свободу независимость и поняли, что нужно уезжать после 24 февраля этого года. И самое интересное, что тоже было несколько волн этой иммиграции. Этой Сначала поехали немногие. Вот как-то люди не разобрались, я их не виню в этом, не поняли всего масштаба, всего ужаса. И поехали только самые такие, я бы сказал, продвинутые, которые все сразу поняли. А поняли сразу не все. И э, вторая вот эта волна уже произошла позже, после объявления э, мобилизации. После объявления мобилизации э, вы знаете, что произошло. Поехали в Казахстан, Грузию и, и так далее. Называются разные цифры. 400 тысяч, я не буду жонглировать этими цифрами. И действительно они э, уехали. Кто-то говорит о миллионе, кто-то говорит о больших цифрах. Э, но... Э, еще раз хочу подчеркнуть, что смысл в том, что эти люди не собирались ехать. Хотя, кстати, если говорить уже о вот этой пятой волне, многие задумались в 2014 году после аннексии Крыма, что нужно что-то делать, что режим ужесточается, что все сгущается. И оставаться в России не надо. Но опять это были единичные какие-то случаи, массового характера это не приняло. А вот после 2020, 2022 года, после февраля, 24 февраля, всем стало все гораздо яснее, и они покинули территорию России. Многие поехали в страны ближнего зарубежья, как я уже сказал, это Грузия, Армения. Казахстан, кто-то смог прорваться в Европу, тоже Германию, Францию и так далее. Ну, с Америкой совсем сложно. И, естественно, вот в этот раз уже поехали не согласны. Это уже точно идеологическая есть. Тут подоплека совершенно очевидная. И вот такой вот парадокс, о котором я сегодня говорил, что почему-то те, кто любят Путина, совершенно не собираются возвращаться. Но тут я уже объяснял вот эту коллизию, что многие, кто приехал в 90-х годах, Путина не застали в качестве президента, они уехали еще при Ельцине, кто-то еще даже Горбачева помнит. Так что здесь их обвинять в том, что вот они такие всякие уехали при Путине и не хотят возвращаться, я бы не стал, им это все удобно. И еще вот я забыл, сейчас вспомню, о возвращенцах а о том же Войновиче, Акщенове, Солженицыне, Вишневской и Ростроповиче. Вот то, что они вернулись, я считаю, это было сделано неправильно. Таким образом, они, можно сказать, простили советской власти, то, что она с ними так поступила, вот лишила гражданства. Кстати, вот когда Вишневская и Расторпович, они тоже не собирались эмигрировать, они уехали на год по контракту работать за границей, и их лишили гражданство и ему ничего не оставалось делать как оставаться за границей а как они бы вернулись в СССР без гражданства кто бы их туда пустил вот с аксеновым тоже мне не совсем понятно он прекрасно жил за границей насколько я знаю во франции у него там был дом и вот после 2000 в 2000 годах он вернулся начали ставить вернее не ставить а снимать по его произведениям фильмы, вот была Московская сага известная, но для этого нет причин, чтобы именно возвращаться в Москву. Он мог бы так, точно так же приезжать в гости и жить там. То же самое касается Ростроповича и Вишневской. По поводу Солженицына, он вообще считал, что когда он вернется, то это будет таким вот эпохальным событием, и будут к нему чуть ли не ходить вереницы люди для Советов. Тоже сомнительная очень такая была вещь. Но люди сами... И Войнович, кстати, вернулся уже при Путине. Тоже это было, для меня, честно говоря, странно. Но люди сами решают свои проблемы. И если они выбрали такой путь возвращения, то это их дело. Но таким образом они косвенно Прощают власть, потому что нынешняя власть является наследницей и Советского Союза, и Царской России. Так что вот это прощение для меня выглядит, по крайней мере, странно. Ну давайте вернемся к пятой волне. Люди выехали, и теперь, мне кажется, возникает другая коллизия. Многие из них все-таки собираются возвращаться после того, как Путин уйдет с политической арены, и когда, естественно, закончатся боевые действия. Но, как их воспримет российское общество, которое осталось, вот здесь, мне кажется, будет такой мощный идеологический такой разрыв и конфликт между теми, кто остался и кто уехал потому что между ними как я уже сказал существует такое вот непримиримое противоречие каждый считает себя правым что он остался а вторая часть которая уехала считает себя правым право вернее здесь их нельзя винить потому что многие уехали потому что считали опасным оставаться в буквальном смысле их могли посадить в тюрьму, так что никого я не собираюсь тут обвинять или наоборот. Хвалить это э, личное право каждого, распоряжаться своей судьбой и э, инстинкт самосохранения никто, собственно говоря, не отменял. Так что то, что они уехали, это они сделали такой выбор. Но! Потом, как я уже сказал, когда все закончится, когда вот пена уляжется, между ними и теми, кто остался, будет вот такое вот происходить трение. Потому что, как я уже сказал, каждая из сторон будет считать, что она именно права, а противная, противоположная сторона нет. И как они будут уживаться в одном обществе, это большой вопрос. И в конце, все-таки по поводу оппозиции, я уже говорил, еще раз скажу, что, к сожалению, российская оппозиция, несмотря на то, что происходит сейчас, вместо того, чтобы как-то объединиться и выработать единую тактику, опять раскололась, опять собираются отдельно, кто в Польше, кто в Прибалтике, тянут на себя одеяло, создают какие-то организации, комитеты, пишут программы. И э, все это э, выглядит, э, ну, не то что странно, но э, нелогично, потому что нужно вместо того, чтобы размеживаться, надо объединиться, выработать общую стратегию, тактику, а потом уже э, можно будет, когда изменится время, уже как-то э, разделяться. Но за вот эти 20 с лишним лет э, российская оппозиция себя никак в хорошем смысле не проявила были только дрязги разборки и перетягивания каната и одеяла на себя к сожалению никто не не, не выступил в роли объединяющей такой силы вокруг которой можно было бы собраться и вот сейчас отдельно есть каспаров отдельно есть Ходорковский, еще другие лидеры но Общей вот этой концепции нет. Хотя идея общая есть. Что нужно думать о, как говорил, как говорил Навальный, «России, «Прекрасная Россия в вот Такое очень такое интересное выражение. Но, как я уже говорил, в ближайшем будущем Россию ожидаются совсем непрекрасные времена. И сейчас нужно уже думать о какой россии будет после путина и без путина потому что э, война все равно закончится а тема с россией не закончится и какой будет россия после военного времени это большой вопрос потому что она должна собственно поменять свой э, градус свой э, порядок и свою политику. Прежде всего, если мы говорим о внутренней политике, то нужно сломать эту вертикаль власти, и чтобы на первое место вышли именно местные власти, которые сейчас совершенно в загоне, они просто какие-то пешки, в общей игре от них ничего не зависит, они только действуют под диктовку Кремля. Вот и вся их задача. А на Западе, например, в Германии муниципальные власти решают все местные задачи. Это дороги, школы, больницы и так далее. То, что, собственно, и должно интересовать людей. А в России действует все наоборот. То, что касается местных властей, их компетенций, это все нужно решать через Кремль. Пробивать строительство новых дорог, больниц, школ и так далее. Коррупция, и даже не хочу углубляться в эту тему так что это что касается внутренней политики и э, с внешней политикой тоже нужно решать э, вопрос потому что россия должна возвращаться в нормальное русло и э, не запретать велосипед как ей это хочется когда говорят вот у нас свои какие-то ценности никаких у вас ценностей нет есть общечеловеческие ценности они вам могут быть не близки но э, Лучше демократии ничего нет. Я понимаю, что это несовершенное такое вот создание. Есть масса претензий, но тем не менее это гораздо лучше, чем диктатура, которая сейчас существует в России. И в ближайшее время, конечно, будет такой период турбулентности когда общество будет, будет шатать, и э, вот отсутствие идеологии полнейшее, это, я считаю, большой минус, а не плюс, потому что, э, особенно у нас, э, должны быть какие-то ориентиры, какие-то цели, какие-то текущие задачи, а когда просто сказали, вот, э, рыночная экономика, это очень размыто и непонятно. Э, ну что, друзья, вот немножко сумбурно получилось, но, тем не менее, я думаю, это было интересно вам узнать э, о... В волнах иммиграции, может быть потом будет и шестая иммиграция волна, никто этого не знает, но на сегодняшний день вот эта пятая волна продолжается и люди пока есть возможность уезжают, потому что ходят такие разговоры, что Россия может закрыть границы и тогда никто оттуда уехать просто физически не сможет. Я считаю, что все, кто могли, хотели, должны были это уже сделать. После 24 февраля, а кто сразу не понял, уже после так называемой мобилизации. Что еще хотел напоследок сказать. Мы с вами встречаемся в следующий четверг. Пожалуйста, задавайте вопросы, предлагайте новые темы, может быть, каких-то собеседников. Комментируйте, ставьте лайки. На этом я... Прощаюсь. Те, кто не смотрели в прямом эфире, могут это посмотреть в записи здесь, в инстаграме или на ютюбе Я это везде выложу. На этом разрешите откланяться. Всего доброго и до свидания.